Как сделать себе съемник, который вы не можете найти? Находите гайку, приварите к нему трубку, приварите к нему а, шток, который будет, а, собственно, вытал, толкателем выталкивать будет. Как из вашего инвентарного аппарата сделать аргон? Естественно, под алюминий он не, не совсем подходит, либо вообще не подходит. Но для дома, для сада, я думаю, для мелких каких-то деталей, аргоновый аппарат у вас дома из вашего аппарата ценой там в 10-15 тысяч рублей, почему нет? Здарова, парни! Сегодня мы будем делать съемник. И в этом же ролике покажу, как можно настроить аргонную сварку, естественно, не для алюминия, а для остальных изделий, то бишь сталь, нержавейка, медь, латунь и тому подобное, из обычного вашего инвентора. Меня зовут Патрик, вы на канале Мода. Заставочка. Так, приступим к тому, что мне нужен съемник. У нас есть различные разные съемники. Вот такие вот для мотоциклов, вот такие вот для скутеров, там и тому подобное. Вот такие вот, э, не знаю, камертоны. Ну, то есть вы слышите звук, да, пока не заглушишь, он будет э, сустенить. Вот. Э, вот эти съемники для разных мотоциклов. Тут резьба, если не ошибаюсь, 26. А тут резьба, если не ошибаюсь, 22 внутренняя, наружная, не суть есть даже у меня вот такой съемник, у меня там еще целая коробка различных съемников, еще вот таких вот там несколько штук, но нет у меня резьбы на 42. Нашел в планете железяка, магазин есть такой на МКАДе, 86 километр что ли, не реклама абсолютно. Только там нашел от КамАЗа какую-то уплотнительную гайку на 42, шаг полтора. С мотоцикла КТМ Дюк 390 нужно снять маховик с мотора Баджадж, по факту, чтобы его потом сдернуть и разобрать весь мотор. Но такой резьбы я не нашел съемников вообще нигде. То есть, а покупать оригинальный, который будет стоить баксов 300-500, я не знаю, сколько будет стоить оригинальный съемник, это, конечно, попадос. Ради того, чтобы сделать один мотоцикл и забыть, вообще не знаю, каким он образом к нам сюда попал, так вот, сегодня мы будем делать съемник вот а, с помощью вот такой гайки а, обычного отрезка трубы. Вот так это все мы дело наварим нашей новой, новой испеченной сваркой а, в среде аргона, потому что она делает очень аккуратненькие шовчики. Как бы здесь можно и обычным электродом пройтись, но все же. А, делать будем вот такую я нашел железяку у себя. Расвалил ее уже на 12,5. Вот, а, там же взял в планете железяка длинную вот такую вот э, шпильку вот с гайками а, все это дело мне обошлось две гайки вот эта длинная шпилька метровая и 10 гаек обошлось что 990 рублей в любом случае это дешевле чем нежели э, покупать съемник на один раз ну и каково было мое удивление, когда я, взяв эту гайку, попытался ее накрутить вот сюда вот на а, двигатель, да, и, к сожалению, я не смог ничего с этим сделать, потому как а, здесь гайка справа резьбой, да, а внутри у нас а, в этом божественном КТМ, а, который производит завод Баджадж в Индии, Здесь идет левая резьба на 42, на 42, на полтора Дело в том, что вот эту резьбу я нашел только в одном магазине Ну то есть можно в принципе найти ее где-нибудь, где КамАЗы продаются да? Там запчасти под КамАЗы Но дело в том, что мы ездили в магазин для тракторов Мы ездили в магазин для спецтехники Там такой резьбы не нашел Там резьба либо больше, либо совсем малюсенькая Вот не подходит она, потому что здесь резьба идет правая а на двигателе идет резьба левая. Что с этим делать, я не знаю. То есть, в принципе, как бы я сейчас попытался накрутить ее в обратную сторону, чтобы хотя бы двумя зубцами зацепиться. Я прекрасно понимаю, что здесь на гайке металл ну, не очень плотный. А здесь, я не знаю, там какой-нибудь, да, не очень сильно вгрызается. Здесь металл какой-нибудь там, сталь 3, наверное, скорее всего, может быть, что-нибудь поплотнее, да, но как бы ну, такая себе, потому что в нее вгрызается очень сильно напильник. Вот. здесь сталь в любом случае пободрее, поэтому у меня есть предположение, что если я просто в наглую начну крутить в левую сторону... Та резьба, которая стоит в этом маховике, она сама себе нарежет виток полтора. Мне, в принципе, нужно пару витков. То есть, даже если я сейчас буду резать, и она у меня соскочит, там резьбу я не, все равно не смогу испортить. Поэтому... Я сейчас буду делать вот этим новоиспеченным аппаратом, для того, чтобы вы увидели, что в принципе можно из вашего инвентора сделать э, сварочный аппарат с аргоном, э, купив про, просто баллон, э, шланг и к нему специальную горелку именно под э, такого типа. Просто приобрел две гайки на всякий случай, длинную шпильку, на которой э, резьба 1,25, если не ошибаюсь. Здесь резьба 1,75, вообще он мне сказал 1,25 резьба, ну ладно, обманул, обманул, мне в принципе разницы нет резьба 175 и у него есть под эту шпильку есть много гаек отрезал кусок трубы будем сейчас сваривать все это дело вот таким вот образом вот сюда вот мы будем приваривать на гайку кусок трубы для того чтобы подняться у меня есть вот такая плашка из какого-то железяки там я где-то там их намутил а, может быть даже у тех же автомобилистов Я не знаю из чего она даже сделана мы Ее мы помещаем вот так Она у меня правда падает, но она прям четко в размер Вот так вот я сделаю и соответственно сюда я поставлю гайку Чтобы с помощью вот этой гайки я смог навернуть правую резьбу на левую сторону ну а для того, чтобы вам к вашему инверторному старенькому аппарату, у меня старый сварочный аппарат «Квант», который а, служит мне верой и правдой 2009 года, если не ошибаюсь. Это чуть ли не один из первых инвенторов, который, ин, инверторов, да, который появился в, в магазинах. Ну, один из самых бюджетных. На тот момент я купил его что-то тысяч за 12, там были и за 25 и более. Ну, там мне нужно было построить объект по-быстренькому. Вот я его взял, и вот он мне служит верой и правдой уже получает сколько? Лет 11-12. А, ну, конечно, у меня а, он последние пять лет там, не, не так сильно утруждается, когда-никогда раз в месяц, два раза в месяц включается. Но у него есть очень интересная фишка. Я долго не понимал, что это такое. Здесь есть какой-то переключатель. Мне говорили, что с этим переключателем можно типа его переключать на какую-то там сварку. Я так и не понимал на какую. А, по факту это можно переключать на тик-сварку. То есть а, вот таким вот образом переключив его, а, чиркать будет очень плавно, не будет сразу поджигать дугу. Он плавно, постепенно, как он называется, тик-ап или как-то так он называется этот режим. А Типа он постепенно и плавно будет разжигать дугу. Все, кто пользуется сваркой среди аргона и с пистолетами, все прекрасно знают, что у них есть специальная кнопка, которая находится вот здесь, вот на пистолете, и она включает и выключает. Здесь, получается, мне придется делать вот так, то есть мне придется касаться и постепенно, плавно поднимать дугу. А, вот примерно вот как-то так. Вот такой вот набор. Он мне вышел что-то тысяч в 10, что ли, бэушность. Я уже не помню. Вот этот вот держачок, он включается обязательно на минус. Он включается на минус, а на плюс включается просто масса. А, сейчас попробую повариться это дело. Мне нужно еще подключить шланг к аргону, вот баллон аргона стоит, у нас эта система лежит уже наверное месяца полтора и все никак руки не доходят, сейчас решил поварить в принципе этот съемник я мог бы поварить и спокойно электродами, он лет 15 работал на стройке в организациях варил ответственные металлоконструкции поэтому с держаком от электродов я чувствую себя просто превосходной. могу варить там много чего но в данном случае решил просто попробовать какие-то мелкие металлы. Попробуем, что у нас из этого получится. Это будет, так скажем, первое мое включение в данный аппарат. Вот это вот приблуды. И мои ощущения вы получите онлайн, так скажем, в прямом эфире практически. Постепенно включаемся в работу. У меня тут некоторый беспорядок, потому что у нас здесь мотосервис, а все-таки не сварочная а мастерская. Я сейчас выставил вот таким вот образом себе. Здесь получается идет барашек с газом. На всех дорогих, хороших сварочных аппаратах, кто знает, да, кто в теме, у них идет предгаз, постгаз. Там эти аппараты стоят там, от 40 до 50 тысяч рублей. Хорошие аппараты стоят от 130 до там, от 150. Если у вас нет таких денег и вы просто хотите познать, что это такое, я думаю, вот этот вариант самый то. Баллон безопасен, абсолютно, в смысле аргон. Это инертный газ. Он Безопасен полностью У меня там совсем чуть-чуть есть Я оставлю себе примерно Десяточку поставлю Вот так вот его блокачу, чтобы он не мешал Итак, попробую сейчас просто прихватить Первое включение вот этого вот Вот Нужно чтобы он просто немножко шипел Вот, все Он шипит Попробую Много Вау Эта фигня работает, друзья мои Эта фигня работает Я сейчас просто прихватки поставлю Слушайте, как круто. Я на своем старом сварочном аппарате варю среди аргона. Это просто потрясающе, друзьями. Никаких искр и постгаз. Как будто варишь газом. То есть аккуратненько, плавненько, как будто варишь газом. Просто потрясающе. Слушайте, это прям выше всех вообще моих ожиданий. Я разогреваю металл. И пошел. Никаких искр, никаких недовольных, кричащих чуваков, которые ай-яй-яй -ай -ай печет. В ногу никуда ничего, капля не попадает. Ну, сейчас у меня сварка не очень красивая получится. Вот. Потому что я сильно волнуюсь, особенно на камеру. И аргоном я вот таким держачком варил всего ничего. То есть я... Можно сказать, не аргонщик от слова совсем. Кого-то бесит это выражение, но... Всё, газ, Остудить. Впервые в жизни я варю вот этим аппаратом, этим держаком. И всеми этими присадками. Это я варил без присадки телом. Сейчас я его нормально обварю. Я приварил гайку. Но для того, чтобы она своими гранями не цепляла мне маховик, который все таки имеется и тоже какой-то диаметр упора, я здесь сниму немножечко на конус, то есть как бы здесь сварка есть, я на конус немножко сниму, чтобы вот эти грани не мешали а, маховику выдернуться с места, а то получается эта же гайка будет его и же прижимать во время того, когда я буду его оттягивать. А сделать это можно максимально просто. Вставляем в дрель, зажимаем, если у вас, конечно, нет токарного станка, зажимаем слегонца. Берем болгарку и вот так вот обрабатываем, крутим одновременно и одно, и другое против друг друга. Красота! Вот вам мини токарный станок, лайфхак, еще один. Вот я и сварку не снял, и конус небольшой сделал. Почти токарный станок, ручной. Сейчас я приварю вот эту часть, а потом сюда приварю гайку. Вытаскиваю чуть-чуть побольше. Вообще, в идеале, конечно, разжигать все это дело на граффити, либо на том, что не не подгорает, то есть был бы графит у меня, я бы конечно на графите все это сделал у меня сейчас к сожалению нет карандаша, которого можно большого разобрать попробую так, а потом уже будем думать, уже и стол себе сварочный соорудим сварочное место специально. и токарный, может быть даже возьмем, у нас он был мы потом его отдали обратно а потом может быть соорудим себе много всего такого, и аргоновую сварку возьмем сейчас просто для того, чтобы понять, насколько это клево Забыл включить газ, лошара. И варю как электродом. А знаете, в чем самый большой прикол варить такой сваркой? Не летят нигде искры и не нужно закрывать резьбу. Это просто потрясающе. Ну, можно в принципе и телом варить. Ну, учитывая, что на болгарке особо сильно не подточишь, потому что э, те, кто хоть раз сталкивался с аргоном, знают, что вот эти электроды надо точить не вот так вот на диске, вот не вот так, а именно по движению диска. То есть, если у вас диск идет вот так, то не вот так точить, а вот так. Чтобы канавки все эти были в направлении либо в одну, либо в другую сторону, сколько я понимаю, не очень большая разница. Но все же, чтобы не круговые движения. Вот. Но на болгарке заточить достаточно проблематично все это дело, ну попробую сейчас еще раз ну, мы тут с вами вместе все это дело пробуем, впервые можно сказать, по сварке любыми другими я варил, как бы и газом варил, и трубы, и газовые трубы варил ну совсем другое дело дуга направлена туда, куда мне нужно она вполне управляемая в ванночку не окунаю электрод и погнали, под 90 градусов относительно электрода присадочку присадочку ну тут-то сильно много не надо мне так чисто прихватить и погнали, тик, тик. что это хреново сама шайба как-то варится, она какая-то видимо сплав какой-то у нее специфичный, хотя я вроде зачистил Аргон не любит грязи. Ну так скажи, если электроду почек почем варить, то аргон этого терпеть не может. но я думаю, в принципе, вот так вот достаточно. И осуждаем. Все. Так, ну пока я, короче, переделал, у меня тут сели все батарейки. В итоге я э, переделал вот эту штуку, а, потому как я ее запорол. А запорол в связи с чем? Судя по всему, когда я приваривал а, вот эту вот деталь я видимо массу кинул на резьбу и у меня резьба прикипела вот к этому а, болту, то есть к этой а, оси и в итоге мне пришлось все это дело срезать переделать, вот в итоге я получается по новой сделал все то же самое, это было за кадром пока я ходил это все переделал, батарейки на микрофоне сели, поэтому извините, вот такой вот звук короче говоря, я ее сделал чуть-чуть короче видимо прошляпил, надо было длиннее болт делать ну, надеюсь, мне хватит. Если что, подложу сюда гайку. Вот более-менее выровнял. Прихватку поставил. Я думаю, сейчас, наверное, надо будет срезать лишнее все-таки, чтобы не мешало варить, потому что подлезть очень тяжело. Это не... Электрод так можно согнуть, здесь так не согнешь. Ну, собственно, вот я кусочек отрезал. Сейчас помещу, опять же, вовнутрь заготовку и буду пытаться все это дело варить на самом деле такой сваркой научиться может любой и давайте посмотрим что у меня получилось поехали его остужать но сильно стужать его нельзя а то закалится еще а нам это не нужно пускай вот так вот полежит все ну что друзья мои держим кулачки там, не знаю, дули, кулачки, крестики, нолики. Я одеваю перчатки, пока постараюсь максимально подготовиться к этому всему звездецу. Но в любом случае, как бы там ни было, это опыт. Опыт, его не пропьешь, не пробухаешь. То есть съемник уже я делал, да, то есть как бы вот сейчас я уже сделал съемник. Я уже в принципе понимаю, что в дальнейшем, если найду какую-нибудь хитро жопную резьбу, я смогу ее таким образом высверлить. В данном случае, я думаю, что в худшем случае, если даже у нас не получится сейчас ее вытащить, я смогу пойти а, в какой-нибудь мотосервис. Сейчас у нас вроде как представители это Мотодом, что ли, как они там называются, Автодом, Мотодом. Вот, а, к ним могу пойти, приехать с этим мотором, чтобы они мне просто сдернули, чтобы не искать а, еще раз такую резьбу. Короче говоря, пускай там я заплачу энную сумму денег, но как бы так. Итак, у нас не правая резьба, как вы понимаете, у нас левая резьба. И сейчас я буду стараться правую резьбу надеть на левую. Как бы это ни звучало крайне странно, я постараюсь все-таки это сделать прямо при вас. То есть вот она заходит буквально там на каких то там долю витков. Я сейчас беру ключ на 19. И вот этим вот э, гайкой, которая есть, я буду постараться стараться максимально плавно вести, чтобы оно где-то хотя бы немножечко зацепилось. То есть как, вот хоть чуть-чуть. Уже зацепилось лучше, чем руками. А так как я гайку крутил просто руками, она вообще не могла нигде зацепиться. Так что будем стараться, хоть как-то так, надо будет как-то мотор заблокировать, наверное, да? Не знаю. Попробую, конечно. Давайте, держите кулачки. Если сейчас сорвется, то будет вообще крайне неприятно. Он уже уперся, конечно, куда-то, да? Но в любом случае, вот, вот так вот сейчас упрусь. И попробую чуть-чуть его толкнуть, чуть-чуть совсем. Вроде резьба куда-то пошла. Какая-то резьба куда-то пошла в любом случае. Вот, вот, вот, вот, вот. Давай, давай, давай, давай, давай. То есть получается, я, я сейчас э, на маховике резьба, которая есть, я ею, получается, нарезаю, так скажем, резьбу на вот это вот доморощенное, или как это правильно сказать, съемники, гайки, вот вот, вот как-то так. Честно, сейчас я могу сорвать резьбу, либо сейчас, когда буду крутить, либо потом, когда не докручу, я могу вот здесь закручивая, получается, сдергивать его, я могу сорвать резьбу и там. Ну, имеется в виду резьбу на съемнике, на маховике. На маховике надо будет еще умудриться сорвать резьбу, потому что там стали очень серьезно. В принципе, на моторе стали вообще... Слушайте, хорошо затянул прям. Прям есть надежда на то, что он зацепился и есть надежда на то, что все-таки у нас что-то Получится. Слушайте, хорошо зашел. Я прям дальше рисковать не буду. Сейчас попробую его сдернуть. Ладно, еще чуть-чуть крутну. Чуть-чуть. Или не надо. Или как всегда чуть-чуть приводит к самому неприятному. Да? Просто как бы... За... Нет, не буду больше. Все, оно зацепилось уже хоть как-то. Сейчас я буду дальше крутить, оно просто сорвет. Итак, теперь... Закручиваем и держим кулачки, парни, блин, прям, не знаю, лайки, дизлайки, что-нибудь делаем, потому что сейчас начинается самая ответственная фигня. И эту фигню мы не можем снять уже пару месяцев. Тоже надо мотор заблокировать. Уже теперь в другую сторону. Держим кулачки. Держим кулачки, должен быть щелчок такой приятный, такой щелк. Слушайте, он походу пошел. Я прям, мне кажется, я чувствую, что он поднимается. Слушайте, я прям нервничаю. Очень нервничаю. Прям. У меня прям дрожь в руках. Прям. А вы как там? Опа! Нет. Нет, не взял. Не взял. Вот она резьба. И как вы можете наблюдать, она, видите, она слезалась чуть-чуть, и все, и соскочила. Но я думаю, что имеет смысл стараться еще. Короче, я буду стараться. Если я его откручу, вы об этом узнаете. Слушайте, прям... Прям... Такие, да, слушайте, может длиннее ключ возьмем. Так, 19, 19. А он такой же подлиннее, да? Ну да, он, он даже короче. Попробуй, нет, он короче. Просто, чтобы не столько мощно давить, сколько удобнее. То есть, чем больше рычаг, да, все знают, тем легче получается крутить. То есть, можно более плавно крутить, так скажем. Чем больше рычаг, тем меньше усталости. И больше контроля. Ага, мотор начинает прокручиваться. А, вам же не видно, я же не переключился, да? Это все в расфокусе у вас, к чертовой матери. Тут просто камера такая интересная, ей нужно переключать этот режим постоянно. То есть тут приходится, видите, думать о том, что вот здесь сделал, о том, что можно сделать, и о том, что еще и на камере, и как это все будет. И звук потом поднимать, потому что вот мои два микрофона, и они оба, оба на зарядке. Сейчас будет он говорить, "А, ты отвертку впихнул, и все сломаешь. Там сейчас у тебя кусок отвертки останется в моторе, вот это все. Слушайте, идет вроде. Ну, будем надеяться, что дальше пойдет. Так, чувствую, что уже все. Сейчас я попробую по этому колоколу побить Хотя какой смысл бить? Бить надо, конечно, тогда, когда у тебя резьба нормальная А сейчас, если я буду бить, я просто разобью эту резьбу Ну, имеется в виду, вот на этой гайке За ту резьбу можете вообще не переживать Вообще, не парьтесь Ее надо умудриться уничтожить Так, поэтому вот эти дорогие детали очень Потому что там очень плотный металл, качественный По крайней мере, на нормальных японских мотоциклах так, ну что, давайте попробуем еще раз. Ну, если нет, в любом случае ролик, я думаю, выйдет. Выйдет он таким, какой он есть, плюс сварка, плюс ролик про все вот это дело. Я думаю, что, ну, конечно, лучше, если в этом ролике я смогу ее открутить. Это было бы вообще в идеале. Но у нас честный канал, и мы не будем показывать, ой, смотрите, я вот открутил, мне там за кадром, бла-бла-бла, вот это все. А на самом деле пошел и открутил все это дело в официалов КТМ, да? Мы не такие. Если мы будем откручивать у официалов КТМ, мы так и скажем. Нет, нет, нет. Не идет, короче. Вот, опять же, резьба. Вот она резьба. И вот оно, видите, слизовое. То есть я буквально на пол витка зашел, и все. То есть резьба левая. Левая. Где такую гайку левую найти? 42 еще и левую. У токарей надо вытачивать. Может быть, мы вытащим у токаря. Может быть. Но как бы там ни было, опыт есть опыт Не сегодня Не день Бэкхема, не день Ну вот, друзья, это в принципе все, что я хотел сегодня вам рассказать Я держу камеру в руках, она шатается Соответственно, есть некоторая тряска, болтанка Тем более руки трясутся, потому что хотел реально все это дело открутить Не получилось Сварочный аппарат, который вы видели, все это делает Он варит Съемник я изготовил, но резьба другая может быть я сейчас найду кого-нибудь из а, а, токарей, кто сможет сделать такую же резьбу, именно такую же гайку, а съемник я просто уже откручу отсюда, вот это вот отпилю и приварю сюда именно ту и то изделие, которое он нам сделает. В принципе все, что хотел сказать. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что поставили лайк, подписались, если вы не были подписаны, оставили комментарий обязательно без мата и без оскорблений. И пока-пока! Так, так, так, стоп, стопы, парни, не расходимся, вы же не думали, что мы такие талантливые люди, что умеем а, делать краткие ролики, да, которые вот кратко сестра таланта, вот это все не про нас. Мы не то, что любители, мы профессионалы в роликах по полчаса, по часу. А что, вы реально подумали, что ролик закончился? Я вчера пытался снять с него ротор. Так вот, сейчас я его повезу в один из бывших представителей КТМ. Я думаю, вы знаете про кого. Сейчас они сказали, что у них еще есть съемник. Я позвонил, сказали, да, приезжайте. Стоимость что-то 1250 рублей. Я лучше сейчас поеду, откручу эту фигню, чем не буду думать, к какому токарю обратиться ради одноразового съемника. Погнали! Вот она в руках у меня долгожданная Это предварительный итог по данному делу Со съемником ни хрена не получилось, как всегда Ну и, а по сварке, по сварке мы попробовали Да, и в дополнение хотел бы сказать о том, что я когда пришел, говорю Дайте сниму видос о том, что вы откручиваете это все Ой, нет, нет, не надо Ну, короче, какая-то паранойя Типа я зашел в сервис с камерой У нас это не практикуется А когда заносил ребята, которые там Ну, я просто их знаю, водители там Механики, около механики Говорят, а че, попробуй угадать В этом свертке у тебя КТМ Я говорю, да по ходу какой-то небольшой мотор Типа Дюк 390 Я говорю, в точку Люди в этом салоне прекрасно знают, что такое КТМ И, видимо, поэтому, наверное, отказались от его деятельства с Вами Патрик это канал Глобус Мото. Можете подписаться, можете поставить лайк, можете дизлайк. Все, что хотите, можете делать. Никакого запрета у нас тут нет. Ну и до новых встреч на канале Глобус Мото. Пока-пока.